Во славу Сидра, я буду петь, во славу Сидра, буду петь, во славу Сидра, я буду петь, во славу Сидра, буду петь, нам добрый Сидр на радость дам Сива монетку, за стакан, три за целый шпан.